Вебинарную комнату я приглашаю всех. Зашел у нас товарищ, зовут его Вячеслав. Вячеслав, пожалуйста, дайте мне обратную связь, как меня слышно и видно. Прием! Напишите, пожалуйста, тогда в чате плюс, если меня видно хорошо и слышно. Сейчас я выключу у нас тут. Так. А у нас отважился какой-то человек. Вот отлично, сейчас я посмотрю. Плюс, значит, меня видно хорошо, замечательно. То есть я всегда приветствую активных людей и приветствую. Я дала специально ссылку, чтобы вы заходили в нашу вебинарную комнату. Ну. Итак, потихоньку начнем. Мне немножко нужно перемещаться, потому что я сижу немножко дальше, скажем так, от компьютера. Это техническая часть, иначе меня не видно в другой камере. Но зато я не могу быть сразу в вебинарной комнате. Поэтому напишите, пожалуйста, то есть свои вопросы, пожалуйста, да, пишите. У нас в вебинарной комнате, и пишите их уже в конце где-то вебинара. Ну, примерный ход вебинара и нашей встречи я примерно сказала. Давайте сядем поудобно, поудобней. Глубоко вдохнем себя. Вдохнув, посидим некоторое время в тишине и спокойствии, привыкая к этому состоянию. Еще раз, пожалуйста, глубоко вдохните в себя. И, выдохнув, представьте бескрайнейший голубо-белый океан. Вы стоите на берегу этого океана. На вас одеты тяжелые одежды, ваши повседневные недели, ваших забот. Ваших каких-то проблем. Я предлагаю сейчас вам снять как одежды себя эти энергии. Снимите энергию невозможности и положите здесь, на берегу. Снимите энергию сверху просудительности и логичности и положите здесь на берегу. Снимите одежду неверия в себя и положите здесь на берегу. Снимите одежду, суета повседневного дня и все те энергии, которые с этим связано просто увидите как они ниточками прицепились к одной энергии и прямо снимите эту сетку и положите здесь на берегу. Снимите сетку, вашего сомнения и положите здесь, на берегу. Снимите сетку боли в спине и положите здесь, на берегу. Снимите одежду. Разочарование, как серое платье, себя, и положите здесь, на берегу. Снимите одежду, ложные угрозы и положите здесь, на берегу. И теперь налегке пойдите в эту прозрачную воду и растворитесь полностью в этой прозрачно-голубой энергии. Насытьте каждую клеточку вашего организма и глубоко вдохнув себя, выдохнув, Через рот возвратитесь сюда, придите сюда, в нашу энергетическую комнату, на нашу встречу. Еще раз глубоко вдохните в себя и выдохнув откройте глаза. Ну, поскольку у нас есть люди в чате, то, пожалуйста, сообщите, как вам понравилась медитация, все ли получилось, все ли удалось снять. Хорошо. Видимо, не ваша. Хорошо. Итак, я надеюсь, все вошли в наше энергетическое пространство. И мы продолжим нашу встречу. Сегодняшняя наша тема была посвящена. Сегодняшняя наша тема посвящена такой теме, как своя дорога и окружение, как общество и окружение, выход на свою дорогу и свое собственное мнение, достижение своей цели. Это такие, я назвала, главные пункты сегодняшней темы. Сейчас просто добежала еще информация какая-то, впоследствии я узнаю точно какая. Итак, мнение нашего окружения важно, и мнение играет большую роль. Тоже для нашего развития. И очень здорово, если окружение находится, скажем так, на одной волне с вами. И если это окружение вас принимает, и это просто замечательно. Но заметьте, в тот момент, когда вы начинаете делать абсолютно какое-то новое дело, которое этому окружению не совсем понятно, когда вы начинаете изучать какие-то новые вещи, предпринимать совершенно новые шаги, которые да вам... Ну, какое-то время вам были не свойственны, и вы этого не делали никогда, то по интересной ситуации, причине, ваше окружение реагирует во многом отрицательно. Это здорово, если у вас есть положительное окружение, и оно реагирует положительно на все ваши новшества. Значит, вы можете творить и совершать потрясающие вещи и в некотором плане уже трансформировать ваше окружение. Естественно, если вы себе не врете, если вы не скажем так, подделываете себя под мнение этого окружения. Потому что мнение массы, оно достаточно имеет большой вес. И мнение, скажем так, массы, это... то место, где или скажем так, энергия, в которой эм, стерта индивидуальность. А что такое индивидуальность? Эм, Стерты какие-то ваши идеи, ваши цели. Может быть, ваше самовыражение. Толпа очень часто идет в каком-то направлении. В каком-то направлении. который дал ему определенный какой-то лидер. И очень часто именно в толпе люди совершают те действия, которые бы они никогда не совершали в одиночку. Почему это случается? Потому что в толпе Закрывается контакт к, ну, к вселенскому миру, контакт со своим внутренним я, контакт со своей внутренней индивидуальностью. И где-то э, стирается, закрывается контакт со своей Душой образуется некая серая, я говорю, более о негативных сейчас вещах, да, более серая, скажем так, энергетическая что-то энергетическая какая-то структура, я бы сказала, которая, в общем-то, направляет и несет вас в определенную сторону, которая нужна именно этой структуре. И нужно уметь выйти из толпы. И даже если вы находитесь в толпе, уметь услышать свой собственный внутренний голос. Голос, который выведет вас на определенную дорогу, выведет вас в определенную ситуацию. То же самое с вашим окружением. Если вы заметили, у вас... Э, вернее, если вы не заметили, а если вы движетесь в каком-то направлении, вы идете, вы знаете точно, что вам туда нужно идти. Вы идете по зову своей души, вы идете по, э, не знаю, по вашему внутреннему осознанию вы пытаетесь создать что-то абсолютно новое, абсолютно интересное, полезное, нужное людям и нужное вам для вашего саморазвития, потому что, а зачем мы приходим сюда на землю? Затем, чтобы иметь э, работы, затем, чтобы иметь, не знаю, машины, какие-то материальные вещи, затем, чтобы, э, идя по лестнице, э, скажем так, по карьерной лестнице, топтать каких-то сотрудников и сослуживцев. Я не говорю, что все это делают, но тем не менее это факт, да, чтобы пробраться, так сказать, наверх, существует масса таких вещей, как манипуляция и многочисленные какие-то негативные вещи. Может быть, я об этом <coughs> сделаю либо какой-то вебинар, либо сделаю какую-то передачу. Посмотрим, как будет идти информация. Важно, что чтобы вы верили в себя. Важно, чтобы... В момент вашего творчества вы были на контакте со своим Высшим Я. Вы были на контакте с внешним миром, со Вселенной. Вы были в своем энергетическом потоке. И тогда никакая толпа, не сможет вас свернуть в какую-то другую ей нужную сторону. Вы всегда найдете выход, и вы всегда выйдете из этой толпы. Если в данное время у вас есть какой-то момент, что вас не понимает ваше окружение, не нужно его бронить, не нужно его осуждать. Вы будете тратить на это массу энергии. Нужно просто в энергии, в видоизмененном состоянии выйти в энергии из этой ситуации, перейти в другое поле вашей деятельности. И поверьте, что к вам придут новые люди с новыми идеями. В этом обществе, в обществе единомышленников будут совершенно новые задачи и новые друзья и новые возможности это не значит что вы совсем оставите свое окружение и поменяете его на новых друзей нет это значит что в новом пространстве в новом энергетическом пространстве вы наберетесь опыта, вы реализуете себя, вы станете тем, кем вы уже давно хотели стать, хотела стать ваша душа. Может быть, вы осуществите именно ту реализацию, ту задачу, с которой вы пришли сюда, на землю. И уже став на эту ступень осознания, вы можете трансформировать своей энергией, своей силой, своими желаниями то свое окружение, в котором вы когда-то находились, и дать им еще больше возможностей, сил и каких-то новых идей уже для их развития. Итак, первый момент. Никогда не ходите за толпой. Ищите свой путь. Как именно выйти из этой ситуации? Вы можете научиться у меня на курсах. Приходите, научу. Я хочу здесь добавить, что я не наставник или какой-то супер суперучитель. Я такой же человек, как вы, просто получая информацию и открыв этот контакт в себе, я передаю информацию, я учусь и учу вас, и учусь еще чему-то новому, и иду дальше. И хочу, чтобы те участники, которые у нас находятся на странице, тоже пошли учиться. И создали абсолютно что-то новое. Ну в общем-то, и все по этой теме. Я думаю, основные пункты и основную основную суть мне удалось. Передать. Что я еще хочу сказать? Хочу сказать... Закройте, пожалуйста, глаза. Ждут все медитации. Хорошо. Приходите на курсы учиться. Будет вам много медитации. Также много медитации. Сейчас находятся на странице и добавляются новые. Это медитации по картам Уша Центара. И вы можете очень хорошо учиться на них. В бесплатном доступе. Просто смотрите эти медитации. Но не просто смотрите дело не в том, чтобы вы просмотрели все медитации и сказали, вот, я посмотрел или посмотрела, и поставили галочку, как часто делают у нас многие в социальных сетях. Да, я заметила, что когда рекламируется какой-то курс или призывается человек какому-то действию. Фактически для многих получается так, что э, поставить лайк, человек думает, он уже осуществил какое-то действие и, наверное, пошел уже на курс. Да? Э, э, вот этот лайк, э, я просто наблюдала это по энергии, наблюдала это даже на себе. Очень интересная система, то есть он как бы позволяет человеку думать, что он э, довольно-таки много вещей изучил, и человек, э, то есть э, он не идет глубоко. Поэтому я не хочу, чтобы моя страница превратилась именно в таких поклонников, что ли, призывала поклонников, лайков. Нет. И я хочу, чтобы, допустим, вы проходили эти занятия, которые я выложила для вас осознанно. Осознанно — это значит, возьмите одно занятие, одну медитацию по картам Куша Центара, выберите тему, которая приемлема и которая подходит к вашей данной ситуации. Спросите себя, что вы хотите изменить. Может быть, у вас в процессе, скажем так, просмотра этого занятия будет своя медитация. Это еще лучше. Это Значит, у вас открылись новые возможности и новые ступени развития. Тогда идите еще дальше. Возьмите просто одну медитацию и сделайте ее хотя бы в течение недели. Сделайте хотя бы один раз и посмотрите результат. Посмотрите физический результат. А для примера я могу вам сейчас показать. В четверг я проводила хороший вебинар на тему преодоления первых страхов. Или, скажем так, нам порой трудно сделать первые шаги в какое-то новое дело, и у нас возникает страх. И вот как раз по этой теме я делала вебинар, который вы, кстати, можете посмотреть полностью на моей странице после, скажем так, после нашей встречи. Да? И я хочу вам продемонстрировать сейчас. Она загружается. Я хочу вам продемонстрировать картинку, которую я сделала участница моего вебинара и мне прислала именно с тем, что она именно получив технику на вебинаре, сразу после вебинара пошла и вот создала такой шедевр. Называется он благодарность. И это очень здорово, то есть она сразу применила она соединила две вещи да? скажем так энергетическое, духовный план и физический. И это именно то наше предназначение, что мы по существу должны, Научиться выполнять в этой жизни. То есть, э, получив информацию сверху, обработав ее через это физическое тело, мы должны научиться выдать результат. Результат нашего творчества или результат наших идей. И вот это вот действительно замечательный результат. Зовут ее Наташа. Если она меня сейчас смотрит, большое спасибо за этот шедевр. А медитация слышу я. <св> Хорошо. Я уже давала подобную медитацию. Может быть, кто-то ее помнит, может нет. Но хорошо, я дам ее еще раз. Ни одна медитация не повторяется. Глубоко вдохните в себя. Выдохнув, увидьте дверь. колоба белую дверь которая открывается в прозрачно-голубое пространство. Побросайте все свои сетки, все свои крючки, то, что вас держит начать что-то новое. Представьте, такой ящик он стоит у этой двери. Побросайте все туда, сложите аккуратно, прям снимите с себя крючки, держащие какие-то нитки, веревки, клубки, паутину. Снимите с себя лень, как паутину, незнание, какие-то страхи и войдите в эту дверь. Пойдя в эту дверь, встретьтесь со своим внутренним я. Увидьте себя. Спросите себя, как долго я буду себе не позволять Жить, творить, созидать и делать что-то для души. Как долго буду я чего-то ждать? Получите ответ от своей души, от своего внутреннего Я. От этой энергии, которая пришла и стоит. Попросите у ней помощи. Пусть она вам передаст Какие-то знания, возможности, умения. Пусть она вам передаст уверенность в себе. Возьмите эти дары и вложите их в свою голову. Глубоко вдыхая себя, почувствуйте на физике, как какая-то новая энергия входит в вас, вливается. Через темечко наполняет все ваше тело чем-то новым, интересным, созидающим. Наполняет все ваше тело светом. Радостью и удачей, достатком, успехом, поблагодарите эту энергию, обнимитесь с ней как бы соединившись. И глубоко вдохнув себя, выдохнув, придите сюда, сегодня и сейчас, свое тело, на сегодняшнюю встречу хочу сказать что не готовила эту медитацию и не собиралась давать ее меня тоже ведут и это тому пример Я надеюсь, у всех все получилось. Да, может быть, легкое пошатывание или... Какая-то такая неопределенная легкость, просто энергия нужно распределиться, а вашему физическому, скажем так, вашему физическому телу нужно привыкнуть к этим вибрациям. Поэтому легкое головокружение или какие-то другие ощущения, это абсолютно нормально. Будьте всегда на контакте со своим внутренним «я», со своей интуицией, со своим высшим «я». Будьте на контакте, с этой пуповиной, которая тянется к вселенной, к знаниям всего и обо всем, и к тому, что еще не, извед... не изведано и не открыто. Будьте индивидуальными, но не в плане поднятия вашего эго, а в плане осознанного понимания, кто вы и зачем вы здесь. Сейчас я скажу пару... Ну вот, наверное, это неплохой переход к небольшой рекламе о, о, о моем курсе я создала о, новый курс. Баннер этого курса, его рекламку вы можете видеть здесь на странице о, справа. И можете пройти на страницу и посмотреть, что я предлагаю. Это курс «Рестарт себя», который вам позволит избавиться от каких-то проблем методом активной медитации, который вам позволит очистить свою энергетику наполнить себя энергии, радости и жизни, получить какие-то новые медитации, новые техники, а также пройти энергетический массаж и получить наслаждение для тела и для души в конце нашей передачи как я уже сказала после записи вебинара о преодолении страхах страхов сегодня что-то у нас очень интересное происходит После этого вы можете спокойно посмотреть запись этого курса, в которой есть именно дистанционный массаж и почувствовать на себе, как это работает, и решить для себя, хотите. Ли вы это иметь, хотите ли вы это заказать, выбрать, получить и так далее. Что еще Я хочу сказать, что для новичков, которые только сейчас пришли на нашу страницу, пожалуйста, наверху у нас находится рассылка, где медитирующая девушка, на зеленом фоне это основная рассылка нашей страницы я вас не заваливаю почтой хотя раньше такое случалось из-за того что я делаю все сама и просто была еще недостаточно хорошо знакома с рассылочной системой Рассылка выходит один раз в неделю. Она вмещает в себя полезную информацию. Она вмещает в себя также небольшую рекламу о наших следующих вечерах. И я думаю, она интересна сама по себе. Есть у нас еще рассылка которая называется «Шаги к себе». Если вы видите, сейчас справа на странице находится ссылка. И там нарисован, так сказать, шагающий человек на голубом, по-моему, фоне, шагающий по ступенькам своего развития. Эта рассылка, вы получаете, конечно, еще что-то дополнительное к этой рассылке, не скажу, что. Некое пособие. Эта рассылка создана для поднятия вашего энергетического настроения каждый день. Рассылка будет выходить без рекламы, но вы получаете ее каждый день, и получая, получаете какое-то мое энергетическое сопровождение, и настраиваете уже свой день в соответствии с этими вибрациями. Я слышала только позитивные отзывы об этой рассылке поэтому с удовольствием предлагаю ее вам есть у нас еще новая на странице под рассылкой расположена расположена музыка я планирую туда включить музыку всех стран и музыка – это именно потрясающее энергетическое образование без каких-либо границ. Как в энергии нету религий, стран, так и в музыке нету по существу стран и какого-то разделения. И я хочу, чтобы... А моя страница именно шла по пути этого и была местом, где собираются люди из разных стран.